Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Galaxy, в нижним обзоре я покажу, как подключить флешку и мышку к вашему планшетному ПК. Для этого нам понадобится ОТГ-кабель, вот у меня такой разъем микро, и вот сам, сам вот этот, тоже разъем. Потом берем обычную мышку, у меня каньон. Не так, нет. Теперь подсоединяем вот этот разъем к этому. Вот. И Теперь вставляем соответствующий разъем на планшете. Берем и вставляем. Ну все, мышка немножко больше проблем. Так. Ну это должно как бы работать без каких-либо дополнительных настроек. Как видим, появился курсор наш. Сейчас покажу. Видим наш курсор. Вот он наш курсор. Движется. Вот, допустим, браузер. Видим, курсор не доступно. Можно выйти. И второй части видео. Как подключить флешку. Ну, я возьму обычную флешку, которую у меня была подарок в ПК. 4 гигабайта трансит. Ну, открываю. Лыжку убираю и вставляю в этот же разъем на ОТГ кабеле. Ну, подсоединяю. Видите, у меня заморгало. Значит, все подключилось. Подготовка, видели, была подготовка внешний накопитель. Так, так, так, диспетчер файлов. Вот, вот, все фотки. Но, как вы видите, все работает, все хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Историал, пока.